Просьба уберите от экрана слабонервную жену и инвалидов детей. В прошлой серии. Ты выйдешь? А Филиппа нет дома. А кто это? А это домовой. Капец, сколько мы тут серии то Мы дараться пришли. <клёх> так вот, забирай, Давай, М -м -м. давай, давай. за вот. тысяч... минут тысяч... Да. а я еще историю короче смогу Такие... просто такой вот так вот куча говна в тварице да, типа, реально это было, да, это прям давай чай тебе да, давай, смотри Неправильно да, я... не не ты в не чайник ставишь, дядя да, Но... смотри сейчас я тебе покажу, вот так Мы уже снимаем. Мы же снимаем. Нафига ты фигнюзик его снимаешь? Мы снимаем виде. Да я буду снимать? сегодня я снимаю. Снимай давай, Толбоёбис. что там говоришь? Ну-ка. Я говорю, что ли, успешного классного. Вот прикинь унитаз захожу, там 4 килограмма голода. Я вот офигел. Да, давай. пить. Неправильно отвечаешь, ставишь, девчонки. Ты что там дальше, ГБЛ говоришь, да? А что, давай в GTA играть? Давай в GTA играть. Давай, продолжаем. Йо! О, горишь, горишь! Горишь, горишь, горишь! Уходим. Уходим, йо! Блядь! Сука, ну давай по смерти, короче. Давай по две. По две. По две. Все, по две. По две. По две смерти. По две кулья! Да! Бля, сколько время? Че время-то? Сколько время мне мамка пиздюлей даст? Да сейчас минты пиздюлей дадут. Бля, я пошел. В смысле? Давай я последний раз играю и ты выходишь. Вот так. Все, давай пока. Давай, пока. Все, давай-пока. Товарищ милипийский, Бобер не виноват! Мы ехали в сосиски, и в салат! хы хы хы блин. Да ладно, шутеечка, Какое мое лицо? делать не нахуй И... кто там забыл ч забыл забыл что забыл чего маркер есть у тебя надо закрасить а маркер yeah. Маркер. Да. О, спасибо Во, так лучше спасибо не зря я в хаке смотрел Что там, давай дави на вау графика вау, бля, машина а вот это да технологии Э куда едешь ты? Я хочу смотреть сука, видосы. Получать ты, говно, И... На. Иди сюда, И... блять. И... На сука И... И... блять. Будем пить. почему стыдно так? Ч за говно снимают? Ютуб скатился. Вообще ничего не могут делать уже. Ч за фигню смотрим, ну капец, да. блин Где нормальные видосы, хоть самим да. снимай уже да. да. Тебе опять мамка звонит? Да нет, я это я тебе позвонил, потому что музыка классная очень А, классная вообще Бля, чё не берут? Не берут Алло. Алло. Алло, это кто? Иду. иду и домой. А. Ты куда? У меня мама звонила домой. Пускай. А давай, давай, давай. И... Домой домой, домой иду. Все, давай. Давай. Давай больше не приходи. Давай. Наконец-то он ушел.